Итак, добрый день, дорогие друзья! Кто меня не знает, я представлюсь, меня зовут Екатерина Клопенко. И сегодня у нас очень такая интересная тема. Вы скажете, мы вроде бы как международный интернет-проект, работаем в интернете, и тут на тебе офлайн холодные контакты. Для чего? Кому это нужно, Да. Но я хотела бы сейчас в данный момент спросить у лидеров, да, которые уже э, работают плотно в интернете, скажите, пожалуйста. Э, бывает ли у вас такое? Пишет вам человек в интернете, да, что вроде бы он э, как бы даже систему понимает, да, что ему очень все это нравится, что он очень-очень-очень хочет да, работать в интернете но вот на сегодняшний момент вот ну к сожалению вот но ну, нет там допустим ноутбука или слабенький телефончик там или еще что-то или вообще он еще настолько э, плохо разбирается в интернете и очень очень сильно хочет э, поработать вот пока что на земле да что такое офлайн это земля поработать на земле вот вам писали такие люди ребят кто уже работает в интернете скажите были ли у вас такие люди которые говорят ну, вот как-то, либо мы боимся, да, маленько вот этого вот э, интернета. Вот мы бы готовы бы сейчас маленько там где-то поработать офлайн. Лидеры. Тот, кто уже работал. Скажите мне, пожалуйста, были ли у вас такие э, люди? Писали ли вам в личку такие люди? Или все писали только в интернете? Было. Оля, Да. Но я думаю было у всех на самом деле потому что у меня было это очень много раз очень много раз люди писали говорили что да нам все это интересно но вот либо не хватало технической до да, части либо ну, настолько сильно прям бояться интернета и говорят а можно ли нам маленечко поработать на земле и в любом случае мы же не можем да, сказать до свидания этому человеку и сказать что ну, мы вот только обучаем ну, как бы рекрутингу онлайн, да, поэтому я взяла сегодня а, такую тему, что если вдруг у вас появятся люди, которые готовы поработать а, офлайн, да, а, чтобы было что предложить. Давайте начнем. Итак, что такое холодный контакт? Ну, это, конечно же, незнакомый вам человек, да, то есть совершенно незнакомый теплые это все наши друзья это наши знакомые то есть как я говорю что это люди с которыми вы были знакомы но а, хотя бы 15 минут то это уже теплые контакты холодный контакт это совершенно незнакомый вам человек в чем заключается рекрутинг а, с холодным человеком именно на земле да да и вообще не только на земле а, а даже а в, и в интернете да? в первую очередь вам нужно познакомиться да там здравствуйте меня зовут екатерина или там Петр или э, Маша и так далее. Да? Это первое. Вам нужно познакомиться. Второе, да, как, так, как э, обычно называют это сетевики это утеплиться. Да? А что значит утеплиться? То есть вступить в диалог, э, выяснить проблемы да, этого человека, представить себя лично, сделать да, небольшую короткую презентацию, и э, в результате. И по итогу общения сделать свое бизнес-предложение вот и давайте посмотрим какие вообще методы э, есть э, на земле но ну, я выделила сегодня четыре таких метода которые мне в общем-то интересны и по которым я э, лично сама работала и могу сказать вот свои личные ощущения итак первый метод это листовки и э, промостойки да скажем так ну, здесь э, могу сказать одно. По-моему, до сих пор, да, когда вы ходите в какой-то большой супермаркет, я не знаю, там торговый центр, э, на какие-то мероприятия огромные, например, там День города, э, ребят, напишите, да, что звука нет, скорее всего, что зашли не через Пуфин. Чтобы Ольга зашла через Пуфин, тогда звук появится. Вот такая проблема сейчас э, у конференции. Так. Э, Наверняка, да, вот там, например, день города или какие-то там спортивные мероприятия, важно да, огромные мероприятия, вы, вы приходите туда, и обязательно стоит какой-то человек, раздает какие-то листочки. Это без конца. И раз раздают, да, значит, можно сказать, что этот э, метод, в общем-то, э, востребованный. Что здесь нужно знать, когда вы захотите работать с листовками, например, да, ну, во-первых, как создать листовку? Конечно же, ее можно э, заказать, да, но это своеобразно, конечно, деньги. Э, можно напечатать самому, как было у меня, например, да, берете формат А4, делите, то есть примерно в э, компьютере на 4 части, да, э, придумываете текст, распечатываете, разрезаете на 4 части, можно взять каталог, прицепить каталогу эту листовочку, да, можно просто листовками, и идете в людное место, и просто тупо раздаете листовки а, как, что здесь э, как бы важно да во первых э, сам текст соответственно да то есть все самое интересное это в тексте листовки вы можете делать продуктовую листовку например да о каком-то продукте конкретно, какую-то акцию писать вы можете о компании вы можете четко конкретно делать только по бизнесу до да? листовочку можно все перемешать вот, что э, важно э, учитывать. Текст должен быть лаконичным, хорошо читаемым, с хорошим шрифтом, да, чтобы э, человек глянул на листовку и прекрасно все прочитал. Никакого мелкого шрифта, вот такие вот тексты писать тоже не надо, потому что э, это будет нечитаемо, люди просто листовочку сомнут и выкинут. Ну, по моему опыту, чем проще у вас листовка, тем на самом деле э, больше людей отвлекаются и звонят вам. Что хочу сказать по поводу контактов. Все-таки мы живем в век э, высоких технологий, интернет у нас у всех есть. Обязательно указывайте э, свои контакты в социальных сетях, обязательно. То есть вы можете свой телефон, вайбер, ватсап, телеграм можете указать. Плюс вы обязательно указываете свою социальную страничку, например, «Вноклассники», на «Фейсбук», «Вконтакте». Для того, чтобы человек, в большинстве сейчас случаев, получив листовку, и если человек заинтересовался, и у вас есть контакты, допустим, социальных сетей, человек обязательно, ну, в большинстве случаев, зайдет к вам на страничку. Естественно, это должна быть страничка брендовая, да? Правостойки, ну, это то же самое, да? То есть, вместе с листовками идете на большое мероприятие, допустим, ярмарки городские. Это вот очень неплохо работает, когда вы на больших мероприятиях. Ну, возьмите себе за порядок, здесь самое главное, постоянство и объем, то есть листовок должно быть э, приготовлено и раздано да, за, за раз, вот, да, когда вы пришли на какое-то мероприятие, например, там, или в субботу или воскресенье, да, когда очень много народу выходит на улицу, идут э, в торговые центры, то есть вам нужно поработать, например, раздать тысячу там, или две тысячи листовок. Ну, иначе смысла абсолютно нет поэтому э, листовки работают но э, скорее всего что работают вот в огромном количестве это раз во вторых это конечно же должно быть постоянство либо вы взяли за э, правило себе э, например суббота воскресенье до да, использовать там два 3 часа вышли постояли раздали до да. э, промостойка это то же самое вы ставите где-то в людном месте свою стоечку если у вас есть такое, да, выкладывать туда можно пробнички, каталоги и те же самые листовки. Вот этот вот метод листовки промостойки, ну, в общем-то, если вам нравится, без проблем, работайте. Я думаю, что человек, который хочет и стремится, да, у него всегда что-то будет получаться в этом направлении. Дальше. Работа с каталогами. Вот вообще работа с каталогами да, подразумевает собой продажи. Но я здесь ну, хотела бы озвучить здесь работу с каталогами как каталог как помощник в знакомстве. Да? То есть, допустим, человек хочет познакомиться, да, пройтись по тем же павильонам, но каталог как раз вот будет такой вот нишей, да, или как сказать, инструментом для э, возможного знакомства да? то есть вы отдаете каталог и у вас начинает завязываться знакомство. Э, ваши действия да конечно же обязательно этот каталог, каталог должен быть оформлен то есть по сути каталог мы оформляем точно так же как и для продажи иначе смысла бы абсолютно не было да? то есть вы оформляете красиво каталог э, визиточку туда обязательно свою приклеиваете да обязательно свои контакты мало того что телефон естественно социальные сети это в любом случае да дальше вторая часть вот вы пришли отдали каталог до да? заказали возможно вас там не заказали но ваша задача это вступить в диалог то да? вступить в диалог выявить потребности выявить желания, но не просто так а что вы хотите купить да вы должны во время разговора допустим уточнить как вам тяжело, да, а как вы тут работаете? Не холодно, да? Угу. Человек ответил, да, там холодно, или да нет, нет, мне очень нравится. Нравится человеку работать, например, в павильоне, или нет, не нравится. Ага, не нравится, вы себе на уст намотали, да? А далеко бы вам ездить вообще, вот, допустим, вот сюда до работы, о, я добираюсь, а когда холод, так вообще какой-то ужас. То есть в этом случае, поэтому понятно, да, что вы не просто узнаете. Что вы заказали? То есть мы идем рекрутировать то есть, да, на бизнес человека. вот, Не просто продать, продать это маленечко другое. Мы идем рекрутировать на бизнес с помощью каталогов. Понятно, да, что мы выявляем? То есть несколько вопросов. Вопросы у вас должны быть заготовлены. Для того, чтобы вы не выдумывали, если вы не умеете сходу общаться да, с человеком, то есть вопросы вы должны продумывать. Вы пойдете туда-то, туда-то, туда-то. Какие можно задать вопросы, такие, да, чтобы человек сказал: да, ему здесь неуютно. Вот как бы возможно, вот что-то бы я хотела поменять, да, вот, вот мне там это нравится и так далее. То есть, вот в таком направлении. Дальше. Обязательно во время ваших разговоров, да, то есть э, вы понимаете, что это у вас не одна встреча, это несколько встреч, то есть вы отдали каталог, потом его забрали, вам сделали заказ и так далее, то есть это несколько встреч. Обязательно э, в какой-то момент человек э, к вам прочувствуется, да, потому что вы его внимательно слушаете, задавая вопросы, он изливает вам душу, естественно, он прочувствовался. Вы и вас спросят, да, а вы чем занимаетесь, помимо того, что вот разносите каталоги. И здесь должна быть ваша бизнес-презентация, вас самого. Но не так, что я работаю в биоси. Нет, это не разговор, это не интересно, и человек вообще даже не обратит на это внимание. Здесь нужна специальная презентация. Как сделать бизнес-презентацию свою, я расскажу в самом конце. Потому что, в принципе, бизнес-презентация должна у вас быть всегда, даже если вы работаете онлайн. В конце концов, вы ходите по улице, можете встретить старого знакомого, да, и э, он спросит, как у тебя дела, а чем ты занимаешься. Ваша бизнес-презентация всегда будет у вас под рукой. И в конечном итоге, конечно же, вам нужно обязательно оставлять визитку. Вот по поводу визиток я вам советую. Ну, э, закажите, есть сейчас 400-500 рублей, э, там, тысяча, не знаю, сколько визиток, да. Сделайте ее красиво, но ну, не так прям шикарно, да, но чтобы это была визитка. Да, картоночка, чтобы там было написано, раз, это, напечатано, красиво оформлено. Вам тысяча визиток, ну, как бы вот, с высшей крыши, да, э, на первое время э, хватит. Просто когда вы оставляете визитку, да, это уже говорит о том, что вы не просто ходите и раздаете каталоги, да. То, что вы, когда вы будете разговаривать с человеком, там будет мелькать, да, вот у меня там бизнес свой, то есть, если у вас свой бизнес, где ваша визитка? скажет человек, потому что человек, который э, дает визитку, предполагается, что он э, действительно серьезный человек и серьезно относится к бизнесу. Вот это вот нужно обязательно учитывать. Какие плюсы с работы с каталогами, да? Ну, во-первых, конечно же, мы рекрутируем, да, в любой момент, когда мы отдаем каталог, продаем, не продаем, но не важно, да, мы начинаем рекрутировать. Второе, как бы вы ни раздавали каталоги, вам все равно люди хоть что-то закажут, а значит, вы получите доход с продаж. И третье, это постоянно высокий ЛТО. То есть к вашему ЛТО, да, ваши заказы, которые вы собираете знакомы с людьми, да, пока люди, допустим, не готовы зарегистрироваться, они будут заказывать у вас, соответственно, ЛТО будет постоянно высокий. Вот это, конечно, огромный плюс. Но, как всегда, мы говорим, если есть желающие заниматься каталогом, да, не именно продажами, а именно, допустим, попробовать рекрутировать, пожалуйста без проблем я думаю что это тоже в какой-то степени интересно обзвоны ну вот это вот знаете самое нелюбимое я не знаю вот, ну, настолько мне кажется такая тяж, тяж, тяжелая да мне вот проще пойти дать кому-то каталог чем сделать обзвон вообще холодному контакту да, человеку которого я не знаю но вы наверное, замечали да, очень много каких-то салонов красоты, я не знаю, там за коррекцией фигуры, там, за, за уходом, ну, в общем, не знаю, различные центры, да, эстетические, постоянно вам названивают, и постоянно, то есть мы же с ними холодный контакт, да, и постоянно женщины на той стороне провода ну так профессионально и красиво разговаривают. Вот я последний, последний раз мне звонили даже с какого-то эстетического центра. Ну, я так умею, да, оборвать разговор и сказать, что нет, спасибо, мне это неинтересно, и ложу трубку. Но женщина так умудрилась меня а, со мной вот вот просто на какую-то вот левую тему ушла, и мы с ней проговорили, наверное, минут 15. И потом я ловлю себя на мысли, а зачем вообще с ней разговариваю, если я туда не пойду. Вот, то есть это понятно. Есть такие люди, которым это, ну, так легко делается. Ради Бога, если вы умеете это делать, возьмите и сделайте. Теперь вопрос, да, где брать номера? Ну, во-первых, конечно же, берете своих знакомых, да, пишите список знакомых своих и начинаете их долбить, чтобы они отдали вам какие-то э, номера своих знакомых. Да? То есть для вас они будут холодный рынок. Что здесь важно? Вам, конечно, нужен номер телефона, имя этого человека и по возможности узнать, чем он занимается. Для чего? Для того, чтобы когда вы будете э, звонить этому человеку, да, в, у вас была точка соприкосновения. То есть не просто там э, Людмила... И все, да? А что вы, допустим, вы знаете, что э, человек работает, например, там-то, там там-то, там -то, э, может быть недоволен работой, может быть доволен. То есть с чего начать, вы же должны знать. Поэтому вам нужно выяснить обязательно э, ну, его приоритеты, либо работа, либо, возможно, увлечение. Возможно, увлечение. Может быть, вам дадут э, номер телефона человека, который, с которым вот э, вместе ходят на я не знаю там бассейн куда-то, да, грубо говоря. То есть вы найдете точку соприкосновения, это будет бассейн, да. Вы там скажете, вот я там была в бассейне, я знаю, что это, ну, вот таким образом. То есть понятно, нужно обязательно что-то знать о человеке. Дальше объявление в сфере, в сфере услуг. Но вот это вот, оно наиболее интересное да, вот эта часть. Что это такое? То есть, например, объявление в газетах, да, там, в интернете предлагаю услуги маникюра, педикюра, там, предлагаю э, занятия спортом лич, с личным тренером, да, например, э, обучаю английскому языку, я не знаю, э, дальше, э, где их брать, в газетах, в журналах, на столбах объявления, да, висят, на остановках, э, различные листовки с со старых журналов, с новых журналов, да, те же самые люди, до да, которые рекрутируют на земле, оставляют свои журналы, журналы со своей компанией и на них э, свой номер телефончика, да. То есть вы отрываете эти листочки, да, и потом можете спокойно позвонить, сказать, ой, Татьяна, здравствуйте, да, вот вы занимаетесь, э, мне попал ваш каталог там или ваше объявление, вы еще этим занимаетесь, да, занимаюсь. Э, хорошо, а вы не хотели бы, допустим, рассмотреть параллельное, да? направление вашего заработка вот э, люди, которые э, находятся в сфере услуг они изначально да, уже расположены к собственному бизнесу почему они, возможно, более лояльно будут к вам относиться а какой, да, а что вы предлагаете параллельно, потому что каждый хочет заработать но не у всех, вот, вроде объявлений много да, но не у всех все так замечательно да? и каждый иногда хочет где-то чего-то подзаработать поэтому вот эти вот люди в сфере услуг но я считаю, наиболее лояльны будут к вашему звонку. Ну и база данных. База данных, ну я даже не знаю, бывает так, что людям попадают различные базы данных. Допустим, человек когда-то занимался сетевым. Вот я была, работала на земле, у меня вот такая вот толстая тетрадь, и причем не одна, со списком различных моих консультантов. да. И вот, допустим, может быть, кто-то какой-то сетевик когда-то работал, да? а потом... ну. Вообще ушел из этой сферы, у него завалялась тетрадка. Да заберите у него эту тетрадку, возьмите себе, как бы, да, и потом сядьте и начните обзвон, да, добрый день, вас зовут так-то-так-то, я знаю, что вы когда-то пользовались продукцией данной компании, и дальше пошел ваш разговор. Вот таким вот образом. Ну и четвертая, четвертая, э, скажем, позиция, да, работы на земле, да, рекрутинга на земле, так называемым холодными контактами, это такой метод нетворкинг. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, что такое нетворкинг? Слышал, пользовался, сам, может быть, занимался нетворкингом? Ребят, кто-нибудь слышал такое название, скажите мне. Ну, я думаю кто-то найдется среди нас да кто слышал что такое networking и э, не да. но смотрите если честно говоря вот гульша слышала замечательно я говорю что все равно кто-то слышал, но не работали Вы знаете очень интересная я честно говоря так вот, давно изучала вот эту тему и прям влилась захотелось мне вспомнить молодость как говорится давайте разбираться что это такое Нетворкинг. это план, планомерное плодотворное выстраивание отношений с людьми от этапа знакомства до этапа друзья то есть по сути да мы э, заводим новые связи то есть знакомимся да затем мы поддерживаем это знакомство да и развитие в соответствии и уже в итоге возможно вот это вот э, наше знакомство и развития до скажем так хорошего знакомства или до этапа друзья может обратиться либо хорошим партнером да, и вливанием к нам в бизнес сейчас я более подробно расскажу и вы маленечко поймете ну, во первых где заниматься нетворкингом, да? многие говорят что везде но для того чтобы соглашусь только в том случае если вы очень хорошо владеете именно вот этим функционалом, да, вот этим навыком нетворкинга. Почему? Вернее, потом поймете почему, да. Я отношусь к людям и поддерживаю тех людей, кто говорит, что начинать нетворкинг нужно на определенных тематических узких мероприятиях. Что это значит? Или там тренинга, тренингов, да, и желательно платные. Сейчас объясню. Мероприятия, например, там выставки какие-то, да. Или, допустим, тематическое мероприятие, специально клуб для женщин, которые хотят добиться успеха. Очень модно сейчас такие всякие различные клубы да, проводить или какие-то лекции. Да? допустим там, К нам вот приезжала Ксения Собчак, собрала полгорода женщин, которые туда прибежали, хотели стать успешными, как Собчак. То есть подобные да, мероприятия. Различные тренинги, ну различные абсолютно тренинги, это могут быть в том числе и по бизнесу, хотя... Я считаю, именно по бизнесу для нас будут более интересны да? тренинги. Например, как начать свой бизнес с нуля. Надо туда пойти? Конечно, надо. Да? Теперь смотрите, желательно это, чтобы были платные мероприятия. Почему? Потому что если человек заплатил за это деньги, значит ему вот именно эта тема очень-очень интересна. И э, мы уже будем точно знать, о чем можно будет заговорить с этим человеком, да. Какую презентацию сделать именно этому человеку о себе, да, для того, чтобы его, э, скажем так, зацепить. Итак, вот представьте, что вы пришли на какое-то мероприятие, да, пусть это будет тренинг по бизнесу. Э, есть очень прямо, как сказать, план, да, как проводить networking от от начала до того как прийти на мероприятие во сколько прийти что сказать когда уйти и что сделать вот прям есть специальный план но сегодня мы этого не будем затрагиваться мы пробежимся вот чтобы вам было понятно что это такое вот представьте вы пришли на, на мероприятие да? естественно вы соответственно оделись чтобы вы были представительны, да то есть элегантны. дальше что вы делаете вы знакомитесь с человеком, но как знакомитесь? То есть вам нужно из э, нескольких людей, да, выбрать человека, который, возможно, загрустил, стоит, да, э, или вы пересеклись взглядом, да, вы подходите, представляете, здравствуйте, допустим, меня зовут Екатерина, ну, я вот, допустим, первый раз на этом мероприятии и хотела бы с вами познакомиться. Все, знакомство произошло, да, или вы не против, если я с вами познакомлюсь, а то я как-то вот маленечко тут теряюсь, да, Все. Человек откажет, как вы думаете мне? Нет, не откажет, да? Замечательно, то есть знакомство произошло, и э, вы должны э, несколько вопросов таких вот э, лояльных задать человеку, да, э, чтобы немножечко узнать о нем. То есть вы короткий вопрос, вам человек рассказывает, вы внимательно его слушаете, и, как я говорю, опять мотаете все на ус. И в какой-то момент э, вас спросит человек, а вы чем занимаетесь, да? И здесь очень важно... Именно э, для вот этого человека, да, вот для этого мероприятия вы должны сделать свою презентацию, то есть презентацию лично себя. Дальше, э, вы поддерживаете небольшое отношение, не более пяти минут вы разговариваете, выходите из раз, разговора и идете знакомиться дальше. Вы знаете, бывает за одно мероприятие можно познакомиться от 10 там, до 30 человек. Вот. Главное, не забудьте раздавать визитки и брать визитки от людей. Понятно? Иначе вы просто, э, если вы ушли без визитки, как вас человек найдет? Да никак, естественно. Тогда смысл всего вот этого, и, ну, никакой, да? Дальше, поддержание отношений. Конечно же, э, если у вас была классная презентация себя, человек, скорее всего, вами заинтересуется и, возможно, через несколько дней, может быть, через неделю вам позвонит и, сп и спросит, а что вот вы такое вот рассказывали, вот мне это интересно, да? И так далее. И все это должно плавно, по сути, перейти к бизнесу. Если человек не выходит да, на звонок, то вы можете э, позвонить да, человеку. Например, вы себе представляли как э, человека, продвигающего очень э, интересную продукцию, помогающую э, в экологии да, э, вашей семьи, да, э, позвонили, говорите, добрый день, помните, мы с вами были там-то, там-то, о да, да, конечно, вы знаете, я вот тут провожу тест э, очень интересного натурального шампуня, э, и хочу вот э, нашим жителям города Красноярска предложить небольшие пробники для того, чтобы вы э, рассказали свое ощущение, да, не хотели бы вы пройти вот такой вот тест, я вам привезу пробничек, вы попробуйте, потом мы с вами созвонимся, вы мне расскажете свое мнение об этом шампуне. Состоялся разговор, состоялся. Я думаю, с удовольствием человек скажет, да, конечно, там привозите, но это я вот как бы так в меньшем варианте, да, говорю. И так далее. То есть ваша задача поддержать, потом выйти на отношения, друзья, знакомые, да. Ну и в дальнейшем, возможно, конечно же, это будет бизнес. Смотрите, какой плюс большой нетворкинга, да. Ну, во-первых, это посещение мероприятий. Скажите, пожалуйста, много ли, часто ли вы ходите именно на мероприятия, не в кино? Да, не, не, не выйти э, покататься с детьми, да, куда-то, или, допустим, э, вывести их там в парк на каруселях покататься. Я именно конкретно говорю на мероприятии. Но я думаю, что мало кто сейчас вспомнит, когда был последний раз на каком-то таком вот интересном мероприятии, да? Конечно же, это всегда плюс, это всегда интересно. Вышли, посетили мероприятие. Дальше. Новые интересные знакомые, да, если все-таки же вы настроили себя, да, и познакомились с людьми, да, то это будут новые ваши знакомства и, скорее всего, они будут интересны, потому что мероприятия, которые вы выбираете, вы, ну как бы выбираете так, чтобы оно было вам тоже интересно и полезным, да? Дальше и вы, конечно же, получаете новые звания. Но одни плюсы, скажем так. И раз в месяц позволить себе сходить на мероприятия и порекрутировать там, до да, заняться менторингом, по-моему, это будет классно. Так, теперь смотрите. Если вы, какой плюс огромный, если вы освоите нетворкинг, да, у вас не будет проблем качественно познакомиться то есть с любым человеком и в дальнейшем перевести его, постараться на бизнес. Вот это очень важно. То есть это нетворкинг, вообще это навык, который вы приобрет, ну, приобретая, да, то есть постоянно этим занимаясь, вы его увеличиваете качество. Вот и все. То есть бояться здесь абсолютно нечего. Вот думаю, понятно, не знаю, наговорила, хотелось даже вот побольше, маленько рассказать, но я думаю, достаточно понятно. Теперь э, очень такое вот, э, такая вот интересная тема, которая нам необходима вот для всех наших с вами знакомств. Что касаемо интернета, что не интернета, да вообще, э, говорю, даже если вы встречаете давнишнего, дальнишнего знакомого, да, для вас очень важна такая презентация, как элеватор pitch. Я думаю, многие слушали, слышали такое название, как презентация в лифте, да? Когда человек заходит в лифт, и э, за то время, пока лифт идет на э, последний этаж, вы должны успеть рассказать о себе. При этом еще и услышать э, рассказ человека. Итак, правила презентации. Что вы должны говорить? Во-первых, не что вернее, а как. Вы говорите коротко, не больше 30 секунд. Обращаю ваше внимание, то есть речь ваша должна быть короткой, иначе ее просто не запомнят. Говорить лаконично, ярко, образно. То есть у вас должны быть ну, очень красивые выражения для того, чтобы зацепить человека. Да? Дальше. Затрагивать в своем сообщении проблемные зоны потенциальных клиентов или партнеров. То есть когда вы задаете да, вопросы, мы вот эти проблемки чувствуем. И после того, как человек говорит, а вы чем занимаетесь, да?", вы начинаете свою презентацию, основываясь на этих проблемах. Поэтому я вам и говорю, что э, презентацию нужно продумать очень качественно, и она должна быть не одна. Итак, презентация должна отвечать на вопрос в первую очередь, чем я могу быть полезен, чем будет интересно и выгодно знакомство именно со мной. Именно этот крючок э, дает э, такое вот большое внимание человека. То есть прям зацепляет человека, если вот вы э, дадите именно то, что он ищет. Поэтому, конечно же, очень важно выслушать его. При этом презентация не должна выглядеть ва рекламой вас да, и прямой вашей продажи. То есть вы не продаете себя и не рекламируете. Вы должны это сказать красиво и вскользь. Дальше, как составить саму презентацию? конечно же вы садитесь и внимательно э, думаете да кто я то есть вы должны расписать что я предлагаю бизнес и все давайте думать да я предлагаю экологически чистые продукты я решаю проблемы э, допустим с аллергией да, это же ну, действительно же так допустим наш э, детский порошок э, вернее гель да, для стирки может решить эти проблемы может да э, там что мы еще решаем с вами безопасное окружение да, э, нашей жизни да, экологическое и так далее. То есть вы должны прописать э, то, что э, э, предлагаю я и далее, какие проблемы помогаю решать. Какие я помогаю решать проблем, проблемы? Ну, зарабатывание денег, да, потом, что я еще могу вам помочь решить? Допустим, заработать э, себе квартиру, да, купить там, машину, помочь э, в вопросах с гигиной ребенка да допустим для мамочки и так далее то есть вы не конкретно пишите что-то а вот без слова бизнес да, грубо говоря вот вы можете помочь человеку что дать рекомендации по построению бизнеса например да то есть дать рекомендации не сказать что давайте работать а дать рекомендации по построению бизнеса правильно правильно это уже интереснее дальше по каким вопросам ко мне могут обращаться тоже да, перечислили какое впечатление должен оставить составить обо мне собеседник. и вот в этот момент вы должны прописать все если бы к вам такой человек подошел что бы вы хотели бы да, от него вот так увидеть да, что какое впечатление он на вас должен произвести вот когда вы напишите вот эти вот все факты, да, тогда вы сможете спокойно делать э, э, вот эти вот презентации, не одну, не две, не три, не четыре, а, а в дальнейшем просто будете их делать на ходу. Теперь смотрите, для каждой целевой аудитории должно быть заготовлено не меньше, чем по три презентации. Что значит для каждой целевой аудитории? Вот вы пришли, э, допустим, на, кули... на кулинарное шоу, да? Э, какую през... э, что вы будете говорить? Естественно, у вас должно быть, например, я решаю проблемы допустим с экологией вот, посуды, да, там что-то такое да, чтобы она была чистая, экологичная и безопасная да. подойдет, подойдет да. а если вы на кулинарном шоу скажете там про аллергию ребенка там я не знаю, или еще про что-то да, или там про бизнес ну вроде бы как, бы, оно сюда не вяжется да. и опять же, если вы на презентации по бизнесу да, пришли на мероприятие по бизнесу и вы будете говорить про экологические допустим чистые продукты ну как бы вроде как сюда уже не вяжется то есть нужно думать как эту презентацию составить и напоследок я вам представлю вот три презентации смотрите подходят ли они к бизнесу bioси первое? Я помогаю людям защитить себя от негативного воздействия мегаполиса. Нас окружает достаточно агрессивная окружающая среда, и я помогаю выбрать правильные средства для защиты нашего организма и дома. Второе. Я помогаю людям найти себя в жизни и достичь финансовой независимости. Обычно я работаю с теми, кому уже некуда расти в профессиональном плане или кто еще кто ищет новые возможности. Следующее. да? И последнее. Я помогаю высокотехнологической компании, которая запустила новый натуральный продукт на российский рынок. Ребят, скажите, вот эти все три «Элеватор pitch подходят компании «Бизнес Биоси», допустим, и лично к вам? Вот вы могли бы так вот себя, да, представить? Ребят, кому вот близко вот, вот эти вот три, скажем так, варианта э, презентации? Но я думаю, все три презентации на самом деле подходят да, к компании BOC. Я думаю, что не то, что компания компании BioC, а я думаю, что можно представить себя и так, и так, и так. Только главное на какую до да, презентацию вы идете, вернее на какую на какое мероприятие вы идете вот таким образом вы можете презентовать именно себя то есть вы не говорите здесь что я занимаюсь бизнесом Биоси да или я консультант Биоси Боже упаси этого говорить не надо вот таким вот такой презентации, да, вы заинтересуете человека, то есть где-то там окружающая среда, защита нашего, интересно, интересно. И, возможно, через день, через два человек столкнется как раз с этой проблемой и скажет, вот мне же дал визит человек, надо позвонить, узнать, а что же там вообще такое. И вот таким образом завязывается дружба, качественное знакомство интересное, да, скорее всего. И... Я не буду говорить, что гарантия, но возможность того, что человек вам вольется в бизнес и партнера, э, тоже велика. Но если же вы даже его оставите в своих друзьях и будете переписываться, созваниваться, это тоже будет огромный-огромный шаг. да. И э, в дальнейшем, я не думаю, может быть, в дальнейшем человек все-таки придет к вам, и вы э, будете, как говорится, вместе. Вот таким образом, я не знаю, есть вопросы ли, ребят наверное перерабатываем да? что-то кому-то новое сегодня самое интересное вот мне просто интересно донесла ли я кому-то что-то новое сегодня интересно ли нет вот как потому что меня вот эта тема очень на самом деле заинтересовала нетворкинг я думаю теперь будут многие знать это слово да и что и как с этим нетворкингом делать ну и значит, что хотела бы напоследок сказать что это единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям это наше сегодняшнее сомнение поэтому, ребят, не сомневайтесь если вы хотите двигаться вперед, то просто поднимайте свою попу как я говорю, с дивана и начинайте действовать. Все, вот на этом большое вам спасибо за внимание, за то, что пришли на вебинар всем желаю успехов всего до новых